Вовочка, грустно мне, сынок. Присядь, дай расскажи мне что-нибудь смешное. Я, мам, лучше стоя сесть не могу. Почему? Да вот только сейчас папе хохмочку рассказал. Ну почему ты у меня такой неряха и грязнуля? Вот бери пример чистоплотности с нашего кота. То есть ты предлагаешь мне после туалета самому себе вылизывать задницу? Вовочка, кем твой папа работает? Бизнесменом. «А чем занимается?» «Ну ничего себе, Марь Ванна, у вас вопросы для первого класса!» <реклама> На собеседовании в школе для особо одаренных детей шестилетнего Вовочку спросили, «Чем автобус отличается от троллейбуса?» «Автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус – на электродвигателе переменного тока!» «Ничего подобного! Просто троллейбус с рогами, а автобус без!» «И нечего тут морочить тете голову!» «Вовочка, скажи честно, кто сделал за тебя домашнее задание?» «Не знаю, Марья Ванна. я уже спал!»